Всем доброго дня! Меня зовут Дарья Шиляева, я живу в Португалии и продолжаю знакомиться с культурой этой страны и изучать язык. Сегодня я бы хотела затронуть тему того, что Португалия это супер туристическая страна. Особенно сильно это чувствуется в том регионе, где живу я. Я живу в Алгарве. И это просто невероятная разница между тем, что такое Алгарве и конкретно город, в котором я живу, Албуфера. зимой. И летом, потому что где-то, допустим, в январе здесь мои окна из дома выходят на проезжую часть, и в январе здесь все очень-очень тихо, я практически не вижу машинки я практически не вижу какого-либо шума. Летом же у меня под окнами периодически выстраиваются пробки, э какие-то непонятные происшествия, автомобильные аварии происходят, и даже глядя просто из окна, я вижу эту огромную разницу. Если зимой я иду на пляж, и я наслаждаюсь влажной португальской зимой, доходящим до костей ледяным ветром и влажностью, и совершенно пустым пляжем, на пляж, я думаю, выходят только владельцы псов, которые выгуливают их на пляже. Летом же, когда я иду на работу, с работы, утром, вечером, ночью, неважно, пляж, он соверш... особенно городской пляж, который в самом ближайшем доступе для всех туристов, он совершенно полный, там негде пройти. Там куча отдыхающих, куча людей в воде, куча людей, продающих плюшки-ватрушки, болжды Берлин, это такие пончики с кремом куча людей, придающих сумки, солнцезащитные очки и так далее. И вся эта картинка, если честно, мне немножко напом... начинает напоминать наш российский Крым или Черноморское побережье. Ну, в общем, все эти наши типичные российские зоны отдыха. И иногда в моей голове у меня вырисовывается такая параллель того, что если Крым — это зона Крым, и Черноморское побережье в целом, это зона отдыха для россиян, то Алгарвы в частности и весь вот этот вся все юж, южное побережье, ну, то есть Алгарвы южное побережье Португалии это зона отдыха для европейцев, потому что туристы приезжают как португальские полностью со со всей территории страны, так и очень много туристов из Америки, Англии, Франции, очень большой контингент людей, которые Португальцы, уехавшие в эмиграцию во Францию, в Норвегию, вообще куда угодно, они на каникулы приезжают сюда. В общем, народу очень-очень много разного, интересного, и именно об этом я хотела бы сегодня поговорить. И за два лета, которые я провела в Алгарве, я, если не поработала во всех туристических сферах, я поработала почти во всех потому что мне посчастливилось работать как в сувенирных магазинах, так на уборках, в отелях и в апартаментах, так и в кафе. Ну и теперь обо всем этом понемножку. В этом году я в какой-то момент своей жизни решила, что я герой и я все могу, и решила поработать на двух работах, так как я работала на порт -тайме. вечером, как большинство подростков и молодежи сейчас летом. И я решила, раз уж у меня остается целый свободный день, а почему бы мне не найти еще один порттай на утро? И так я работала по 13 часов. Хватило меня примерно недели на три, потом я уволилась с утреннего портайма, осталась только в магазине. И когда, допустим, здесь я почувствовала огромную-огромную разницу в менталитете людей, живущих здесь, в Португалии, и, например, моих российских друзей и знакомых родственников. Когда я это рассказывала своим российским друзьям, знакомым и, допустим, бабушке, они говорили, ну, хорошо, хоть денежку подзаработаешь за это лето. Когда мои португальские друзья выяснили, что я работаю на двух работах, у них случилась паника. Потому что, как же это так? Девочка, которая вот без пяти минут 18 то есть несовершеннолетний ребенок, работает на двух работах. Боже, беспредел! А когда об этом узнали мои коллеги по магазину, и это португальские э, сеньоры, почти домные, такого подседенного возраста, лет под шестьдесят, что они начали делать? Они начали меня подкармливать, потому что в их голове выстраивается логика, того, что я иду работать, не потому, что у меня есть свободное время и желание работать, а потому, что мне не хватает на покушать. Это, пожалуй, единственная причина для португальцев, почему можно работать на двух работах. И главный их аргумент, когда они пытались отговорить меня от работы, был «Господи, но у тебя же не трое детей дома, у тебя же ты же не замужем, у тебя нет безработного мужа и трех детей, которые плачут от голода, зачем столько работать, не убивайся, оно того не стоит». На самом деле хватило, как я сказала, меня не но очень долго, потом все-таки этот португальский аргумент взял свое, и я решила, что да, это был неплохой месяц, который я проработала в двух местах, я, я, я заработала, в принципе, взрослую зарплату, даже выше средней, но оно того, я не знаю, стоило, стоило ли оно того, стоило, наверное, в плане какой-то то опыта, то есть у меня появился опыт работы в еще одном месте, я теперь представляю, что, что такое работа в кафе. Это опыт, опять-таки, так как я совершенно сумасшедшая до языков, это был огромный опыт в языковой сфере, то есть если вечером... В магазине я совершенно спокойно могу практиковать а, одни разговорные темы. Утром в кафе это немножко, во-первых, другой сленг, другие люди. И это дает огромную, на самом деле, языковую практику. Моей, моей целью на сегодняшний день является еще один язык, это французский. И я получала огромное удовольствие, когда к нам в кафе заходили, ну и потом в магазин тоже заходили французы. И да, я чуть-чуть начинала понимать, что же они говорят, и это очень круто. В общем, примерно вот так вот проходит лето Волгарва каждый год, и я думаю, у большинства молодых людей здесь. Поэтому, если вам очень хочется поработать, и вы живете в Португалии, приезжайте к нам. Ну, или просто приезжайте сюда на каникулы, потому что здесь солнышко, море, кафешки, магазины, и здесь очень-очень здорово, здесь все очень приветливые, и вас все ждут.